Здравствуйте! Если вы смотрите это видео, значит вы начали свое знакомство с проектом, который называется investlife.com. На этом проекте каждый останется доволен, ведь каждому предоставляется возможность отлично заработать. Вы можете самореализоваться и стать успешным и богатым человеком именно с нашим проектом. Именно мы предлагаем высокую доходность сразу в нескольких отраслях инвестирования, ведь мы работаем только на выгоду. Причем эта выгода ограничивается, она ничем не ограничивается и может достигать просто баснословных сумм, которых хватит, чтобы зарабатывать вам, нам и откладывать еще больше на стабилизационный фонд, который позволит существовать в нашем проекте долго. Вы можете работать из любой точки мира, вы можете обналичивать все деньги на свою кредитную карту и выводить их в любой точке мира. Живите там, где вам нравится. Наш проект максимально защищен. Работайте с рефералами и зарабатывайте еще больше. Создавайте свою команду. Ведь это вам позволит получать отличные реферальные по нашей реферальной программе. И эти дополнительные деньги будут являться также вашим доходом. Кстати, этот доход совершенно ничем не ограничен. Вы можете получать столько, сколько вам нужно. Доход. С это то, что вам нужно. Вам повезло. Работайте с нами. Инвестолайф.ком Инвестируй в жизнь.